В последнее время у меня от шара начинает бомбить. Вот меня, я не могу понять. Вот я прыгну, я прыгну. Земля вращается со скоростью 400 метров в секунду. Я опускаюсь в том же месте. Думаю, почему? Почему Земля вот не сделала вот это долбоюбское перемещение? И я на 400 метров куда-то не улетел это убогая шароюбская теория. Это же надо вот так верить в такую дичь. И вы представляете, что вы ходите по огромному шару, это же пиздец, каким надо быть ебанутым, чтобы верить в это дерьмо. Чуваки, выходите, вы пос посмотрите по сторонам. Вы что, на шаре живете, что ли? Вы живете на плоскости. Торичели что-то там открыл, доказал. Да Пидор ваш лечили? Ничего он не открыл, ничего он не доказал. Никого он не убедил. Доказал он атмосферное давление. Да плевать, он что сказал. Я вижу, я чувствую, что я живу на плоской земле. Выйди на улицу, ты, шараюб, под вот, который тут сейчас будет говно под, в комментариях писать. Выйди на улицу и посмотри, на ком ты шай живешь. Шаровали, что-то твое. Мир. Мир весь изменится. бы Подумайте головкой, где вы живете. Тебе вам нравится жить на шаре, так продолжайте жить на шаре. А кому нужно задуматься, те задумайтесь, пожалуйста.